Вот Нашли место без ветра, где можно снять ролик нашего велосипеда, или как мы его называем, в семье Велобас. Это у нас второе поколение. Вот наш пионер, который уже в следующем году поедет в школу. Сейчас мы возьмем интервью Владимира Андреевича. Владимир Андреевич, расскажите, как, что, чем, как управлять. Три колеса, мотор, колесо, блок, аккумулятора разряжается от розетки наверху солнеч... солнечная батарея. Двери закрываются на ключе, багажник и водительская. Работают фары, работают задние фары. Заводится это все с кнопки на мини-пруте, где можно сразу же видеть заряд батареи, и можно регулировать максимальную скорость. Потом багажник доставит в вместительный для того, чтобы съездить в магазин, положить какие-нибудь вещи или хотя бы просто вывести мусор. Um зеркала регулирующиеся из салона с помощью вот таких вот рычажков не надо открывать дверь останавливался, взял отрегулировал и поехал дальше есть гудок как я говорил есть фары небольшая а как гудок работает самый классический гудок потом есть небольшая полочка сюда можно положить какие-нибудь мелкие вещички это для телефона здесь спидометр здесь можно поставить powerbank зарядка и еще что-нибудь на велобасе можно ездить как с помощью педалей, так с помощью электричества. Если сел, то начал крутить педали, больше ничего не остается. Сел аккумулятор, да? Подождал немного, подзарядил с помощью солнечной батареи, поехал дальше. Ставится наручник с помощью обычных передних тормозов левого, левого и правого колеса. Тормоза есть на заднее колесо и на переднее.